Пока вы ищете, важно будущее, важна цель. Когда вы не ищете, есть настоящее мгновение, и только оно. Будущего нет, и нельзя откладывать. Вы не можете сказать «Завтра я буду счастлив». Завтрашним днем мы разрушаем сегодняшний. Вымышленным мы разрушаем реальное. Вы можете сказать, да, сегодня мне грустно, но ничего, завтра я буду счастлив. Тогда сегодня можно стерпеть, можно вынести. Но если завтра нет, и нет будущего, и нечего искать и находить, и нет никакой возможности откладывать, само откладывание исчезает. Тогда от вас зависит, быть или не быть счастливым. Сейчас же, сию секунду, вы должны решить. Не думаю, чтобы кто-нибудь решил быть несчастным. Зачем? Ради чего? Прошлого больше нет. Будущего никогда не будет. Сейчас нужный момент. Вы можете его праздновать, можете использовать как угодно. И этот момент так мал, что если только вы не будете очень бдительны, он выскользнет у вас из рук и его не станет. Следовательно, чтобы быть, нужно быть очень бдительным. Действие не требует бдительности, оно машинально. И не говорите слово ждать, потому что это значит, что снова черным ходом вошло будущее. Если вы думаете, что нужно просто ждать, снова вы ждете будущее. Ждать нечего. Существование в этот миг совершенно как никогда. Оно никогда не будет совершеннее.